Внимание! Тусить потерялась. Если вы ее найдете, то позвоните по этому номеру и помогите этой чудесной семье. Эх. Ой, саны! <звук> <звук> <звук> Айо, мы ее <её> нашли! <звук>